Сегодня у всех есть мобильный телефон. Каждый день отмечают дни рождения тысячи людей. На этом можно хорошо зарабатывать. Как? Сейчас я обо всем расскажу. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Бусыгин. Я хочу представить вам уникальную методику по заработку на голосовых поздравлениях. В точности следуя моим рекомендациям, вы уже сегодня сможете начать зарабатывать от 3500 рублей в день. При этом никаких денежных вложений от вас не потребуется. И не кто вы, студент или пенсионер, домохозяйка или активный пользователь. Данная методика подойдет каждому. В отличие от большинства других авторов, у меня нет причин скрывать от вас саму суть заработка и тот сервис, который собственно и приносит мне деньги. Это сайт gratis.ru. Он будет рассылать за вас голосовые поздравления на телефонные номера именинников, выплачивая вам 70% собственного дохода. Отмечу, что в основном на нем зарабатывают владельцы сайтов. Однако для серьезных доходов ваш сайт должен иметь посещаемость в десятки тысяч человек в день. Я же в своей методике не использую сайты. Повторюсь, чтобы успешно зарабатывать, вам не потребуется вкладывать ни копейки. А вот доход вас приятно удивит в первый же день запуска системы. Но перейдем от слов к делу. Сейчас я зайду к себе в кабинет партнерской программы «Гратис» и покажу вам, сколько вы сможете зарабатывать шаг за шагом, применяя мою методику. Для того, чтобы вы убедились, что статистика не арисованная в фотошопе, я непосредственно на ваших глазах войду в свой личный кабинет. В целях безопасности логин свой я, пожалуй, замажу. Ввожу Пароль. И нажимаю войти вот мой личный кабинет как вы видите здесь представлена недельная статистика в виде графика а также другие данные о доходах в виде сводной статистики за прошедшие семь дней мой доход ежедневно составлял не менее трех с половиной тысяч рублей давайте перейдем к сводной статистике итак поработав сегодня до обеда я получил 4488 рублей. Вчерашний день мне принес 4152 рубля. Заработан за текущий месяц, учитывая, что сегодня у нас только 17 февраля 66 523 рубля. Это доход за 2,5 недели. За все время, а именно за 4,5 месяца, Моя методика принесла мне 468 126 рублей. 70% это те отчисления, которые вам будет платить сервис от своего дохода. Ну и текущий баланс. Так как gratis автоматически перечисляет заработные средства на ваш WebMoney кошелек, каждую среду или четверг, это накопление за неделю. 27 394 рубля. Теперь давайте я зайду в свой WebMoney кошелек, и покажу выплаты, которые мне приходят. Чтобы и в этом случае вы убедились в реальности всех данных, я зайду к себе в кошелек через страницу входа. Прописываю логин. В качестве логина я использую адрес электронной почты. Пароль. И число с картинки. Войти. В WebMoney ID а также номера своих кошельков я опять же по причине безопасности показывать не буду. Итак, вы видите историю денежных операций моего рублевого кошелька за предыдущие недели. 11 февраля вознаграждение от Гратис составило 27 931 рубль. Недели раньше, 3 февраля, я получил 24 568 рублей. И я тут же вывожу их на свою банковскую карточку. Как вы видите, каждую неделю мне приходят выплаты в районе 25 000 рублей. Вы будете получать такие же суммы, а может быть и больше, после изучения моего курса. В точности повторяя простые шаги, вы настроите систему за полчаса и уже через несколько минут увидите на своем балансе первые заработанные деньги. Это мой личный опыт и опыт моих учеников. Им уже сейчас можете стать и вы. Главное, это ваше желание и не боясь сделать первый шаг. Подождите, не уходите с пустыми руками.